Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов, и это видео про использование пикселей в рекламных системах и, в принципе, в работе с потенциальными клиентами, теми клиентами, которые у вас есть уже в клиентской базе. А что такое пиксели? Пиксели — это, грубо говоря, код, который фиксирует действия пользователей на вашем сайте. Если смотреть по аналогии с Яндекс Метрикой, то это же самая Яндекс Метрика только в других рекламных системах. Кстати говоря, в Яндексе тоже есть пиксели, он выполняет немного другую функцию, просто он так назван, и он фиксирует действия, связанные с медийной рекламой и используется только в медийной рекламе. То есть как такового пикселя в рекламных кампаниях использовать его нельзя, кроме как в медийной рекламе, чтобы отслеживать эффективность баннеров. Но об этом можно поговорить в другом видео. Сейчас именно речь идет о трех рекламных системах, которые наиболее распространены, наиболее эффективность дают, дают по мере их эффективности. Первое – это пиксель Facebook, который используется в рекламном кабинете Facebook при таргетированной рекламе Facebook, Instagram. А второе – это пиксель ВКонтакте которые используются в таргетированной рекламе ВКонтакте, в рассылках и прочих вещах, которые связаны с Сендлером и других рассылках ВКонтакте, приложений, которые куча уже появилась за несколько лет. И пиксель MyTarget, рекламной системе MyTarget, которая не так популярна на рынке, как остальные, хотя она, я считаю, не дооценена, потому что там есть функционал намного более... Продвинутый более чем а, в других рекламных системах. Ну, объясню, отклонимся немного от темы на парочку секунд. А, допустим, а, там есть такие таргетинги, которые в других рекламных системах по умолчанию нельзя сделать, а там это можно сделать. А, допустим, по маркам авто. А, те, кто является пользователями авто той или иной марки. Каким образом эти данные получаются, я могу обсудить подробно в других видео, когда устраивать будем обзор системы MyTarget, а сейчас ограничимся этим. И, в принципе, еще, на мой взгляд, система MyTarget довольно гибкая с точки зрения использования сторонних аудиторий, то есть там можно... Так, как и купить аудитории по аналогии с ВКонтакте, через биржу аудитории можно через, покупать, допустим, через рекламный кабинет Target Hunter. Это парсер ВКонтакте, который используется для агентств, когда подключают рекламный кабинет заказчика, там можно присовокупить, скажем так, уже готовые аудитории, которые выставляют на биржу другие таргетологи. Что касается MyTarget, то там очень гибкая загрузка этих данных. Можно загружать пользователей приложений, можно загружать ID-шники ВКонтакте. То есть это такая универсальная система, которая интегрирует в себе несколько функций таких систем, как ВКонтакте, Фейсбук. То есть там также есть и обычная загрузка а, телефонных номеров, имейлов, а, и даже там есть элементы контекстной рекламы, когда в системе MyTarget в а, поисковых данных люди вводят какой-то запрос, также можно направляться на пользователей а, свои рекламные сообщения с помощью раздела «Контекст», который там появился ну, около полутора лет назад. Да. Что еще умеет пиксель? В принципе, зачем он нужен, кроме обычных вещей, которые он делает, как Яндекс Яндекс.Метрика. То есть он фиксирует всех пользователей на сайте и задача пикселя. Потом мы можем направить рекламную кампанию только на тех пользователей, которые совершили конкретное действие на сайте, если мы настроили это действие в пикселе. Это касается пикселя Facebook. В ВКонтакте мы такой... Фичи пока еще нет. Вконтакте ограничивается тем, что просто сохраняет данные пользователей, вошедшие по той или иной рекламной кампании. И если было достижение цели, которая отмечена в настройках пикселя, то эти данные сохраняются. То есть здесь мы видим вконтакте еще зачаточная система, которая еще рядом не стоит с пикселем Facebook. Пиксель Facebook позволяет настроить любые действия на сайте, кроме совершения конверсий. То есть, если мы хотим сделать так, чтобы выделить в отдельную группу пользователей, которые зашли на сайт, нажали на определенную кнопку, либо вызвали определенную форму, допустим, заполнения контактов, но дальше не пошли, либо, если касается интернет-магазинов, дали бы какую-то покупки, они положили товар в корзину после этого не купили его, да, это аналогия с Яндекс Метрикой, с Google Аналитикой, то мы потом на этих ребят будем направлять компанию ретаргетинга именно с этим товаром, который мы положили в корзину. В ВКонтакте пиксель такими свойствами пока еще не обладает, но это дело за разработчиками, я думаю, это ближайшее будущее. Расскажу на примере, как мы сейчас используем, допустим, с Pixel Facebook с заказчиком, который занимается автозапчастями. У нас есть настройка, то есть у нас лендинг, на котором потенциальные клиенты должны оставить заявку, чтобы получить расчет с доставкой стоимости товара в их город. То есть довольно жесткое ограничение. То есть здесь у нас задача не создать, не Привлечь максимум лидов, а привлечь максимум лидов, которые наиболее близки к покупке, тем самым увеличить оборачиваемость товара, процент в продажу следа составляет 23 это неплохой результат и именно этим мы преследуем на лендинге и лендинг составлен таким образом так вот в пикселе мы выделили соответствующую аудиторию которая вызывает форму запроса цены но дальше не идет которая нажимает на, на плагин задать вопрос вконтакте но не не вступаясь в переписку которая вызывает э, э, заказ обратного звонка, но не вводят свои контактные данные, что мы им перезвонили. Эти действия все фиксируются, складываются в отдельную аудиторию, и это наиболее горячая аудитория, которая что-то остановила на последнем шаге, что-то им помешало. Но для нас это наиболее горячая аудитория, то есть те, кто оставил заявку, они уже попали в базу, и мы направляем отдельные кампании на работу аудитории, которую выделил пиксель именно по этим параметрам, которые были на пол шашка от того, чтобы оставить заявку с расчетом стоимости. И а, такая аудитория выходит немного дороже по кликам, да, если смотреть, но а, реакция, а, конверсия у нее нам а, примерно два раза выше, чем от аудитории, которая заходит на а, страницу сайта впервые. Вот, собственно говоря, а для этого и нужен пиксель. На данный момент а, максимально а, Большим функционалом обладает именно пиксель в Facebook и есть возможность передавать эти данные с одного аккаунта на другой, есть возможность это использовать в других рекламных кампаниях, есть возможность выгрузки результатов пикселя и передачи это на другой аккаунт. То есть максимально большое максимально большая вероятность, вариативность в действии для того, чтобы использовать очень гибко настройки. Что касается наших российских разработчиков, да, это система MyTarget и система ВКонтакте, мы пока там не видим такой гибкости. Система MyTarget это также позволяет выгружать данные пикселя, но не дает такой гибкой настройки которая возможно, в пикселе Facebook. То есть если распределять первое, второе, третье место, то у нас на первом месте это пиксель Facebook, на втором месте это пиксель MyTarget, на третьем месте это пиксель ВКонтакте. Но у каждой рекламной системы свои преимущества. И Вот недавно обсуждали даже с коллегами, что, допустим, ВКонтакте лучше всего работает на маленьких целевых аудиториях, а в рекламном кабинете Facebook, да, чтобы э, рекламу направить на профиль Instagram, э, на пользователей Facebook в ленту, э, маленькие аудитории, э, там, грубо говоря, 20-30 человек, это нереально сделать. А в MyTarget это тоже можно сделать. А вот э, сама рекламная система Facebook не предусматривает того, что рекламы на маленькое количество пользователей. Она а, требует добавить пользователя для того, чтобы начать показ, И, иначе рекламные кампании в принципе не состоятся. И это, э, я считаю, минус этой рекламной системы. В принципе, я обсудил э, э, то, что хотел вам рассказать именно по пикселям, по их преимуществам, по их недостаткам, видите, в любой рекламной системе есть свои преимущества и недостатки. Поэтому очень важно при создании рекламных кампаний, прописывании медийного плана, планировании рекламного бюджета, закладывать именно несколько рекламных компа... несколько рекламных систем, потому что в одной рекламной системе вы можете очень быстро достучаться до своей аудитории, в другой вам потребуется больше времени, там больше конкуренция. Вот третья рекламная система в принципе может а, и не захватывать вашу аудиторию совсем в принципе, потому что там не предусматривают технические возможности. А, я всегда, исполь... всегда рекомендую использовать две-три рекламные системы, чтобы со всех сторон а, одну и ту же целевую аудиторию захватывать. Это увеличивает общий охват и в конце концов расширяет вашу воронку. И если у вас на этапе конвертации, то есть на этапе сайта, лид вашего УТП, спецпредложения, все в порядке с конверсией и целевая аудитория соответствует, то результат будет намного выше. Два в три раза больше заявок вы получите на вложенные денежные средства. Кроме того, данные, которые пользователи оставляют при входе на ваш ресурс, откладываются во всех пикселях. Uh, и там мы уже uh, собираем эти базы отдельно. Поэтому я рекомендую, даже если вы изначально не планируете запускать рекламные кампании в двух-трех рекламных системах, то я рекомендую устанавливать пиксели по умолчанию в любом случае, потому что эти данные там будут накапливаться. И когда вы созреете, выделите рекламный бюджет на это, у вас uh, будут уже данные, по которым вы сможете смело рекламироваться на своих потенциальных клиентов а, и данные, по которым можно составить аудиторию look-alike, то есть а, такие же, как а, те, которые у вас уже оставили заявку на сайте, либо зашли, причем в любой рекламной системе. А, еще раз напоминаю, это как а, ваш актив. А, если вы об этом заранее не позаботитесь, потом вы просите, просто тратите больше денег, чтобы ту же самую а, работу выполнить. Зачем это Зачем свои деньги тратить два раза, если можно просто заранее поставить пиксель. И когда вы работаете с исполнителями, сразу ставьте это в техническое задание, чтобы потом не забыть, требуйте это. С вами был Алексей Федорцов. Надеюсь, было информативно. Ставьте лайк, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. Вконтакте мои данные ниже, в WhatsApp ссылочкой написать WhatsApp ниже. Если есть вопросы по пикселям, задавайте и просто комментируйте. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.